всех приветствую друзья на своем канале youtube сегодня будет очень важная тема тема с которой сталкивается каждый новичок да и в принципе профессионал тоже поймет о чем я говорю итак тема сегодняшнего разговора о том как уберечь себя от негативного восприятия ваших людей которые по каким-то причинам от вас уходят Я уже не раз говорил о том, что люди привыкли оправдывать свою беспомощность, в частности, в сетевом бизнесе. У кого-то нет времени, у кого-то нет денег делать бизнес, у кого-то какие-то еще причины. А кто-то даже не хочет комментировать, почему ему не подходит сетевой бизнес. Андрей, без комментариев, не хочу и все. Хотя, как он может подойти? Это не одежда, это не обувь 45-го размера, которую вы пытаетесь надеть на 42 размер. Это такой же бизнес, как и любой, который требует вашего отношения, вашего постоянства, вашей дисциплины и еще многих других аспектов, которые позволяют вам добиться успеха в этой модели бизнеса. Итак, о чем мы сегодня? Именно о тех людях, которые уходят и обвиняют вас во всех грехах. Один из таких пунктов говорит о том, что лидер не уделяет должное время новичку. Мне вопрос. А с чего он должен уделять время новичку, если тому ничего не надо, если тот постоянно чем-то занят. Я включаю бизнес новичка, неважно с каким пакетом он стартовал, это мой выбор, брать его с тем или иным пакетом. Я иду к нему навстречу максимум два раза. И если он не выходит эти два раза на связь, в остальном случае я ему говорю, будет время, обращайся. Как говорится, хлеб за пузом не бегает где пузо является вашим новичком, но хлеб соответственно вы. Еще можете задать вопрос, кто кому больше нужен, я тебе или ты мне. Я считаю, это правильный подход на данную ситуацию. А тем более, если лидер включает по 6-10 человек в месяц, как вы думаете, кому этот человек будет уделять больше времени, а может быть и все свое время? Ответ очевиден тем людям, которые сами звонят своему куратору или спонсору. Помните, спонсор достается тем, кто его, правильно, достает. А еще к этой теме подходит пятый урок Дона Файла «10 уроков на салфетках». Давайте я вам его зачитаю. Этот урок, как мне кажется, самый интересный о золотых и серебряных кораблях. Каждый лидер должен стремиться работать с теми кораблями, которые везут золото на борту, то есть надежными людьми, которые строят бизнес совместно с тобой. Новичок начинает работу как серебряный корабль, он полон надежд и энтузиазма. Не дайте ему перегореть, помогите стать золотым, не надо заниматься пустыми кораблями, они всегда ищут что-то негативное, как в вашем случае. Старайтесь заниматься золотыми кораблями для того, чтобы построить глубину. Именно поэтому у нас в пятом шаге, мы работаем по пятишаговой системе, у нас есть хорошее выражение, которое звучит следующим образом. Мы работаем с тобой, но не без тебя. Без тебя мы тебе бизнес не построим. Ты обязан сам звонить своему куратору и иногда искать выходы из сложившейся ситуации. Вот это правильный подход к делу, потому что наставник, куратор или спонсор, он понимает, что это золотой корабль, который везет золото, а может быть и бриллианты. И вот чаще всего итог получается именно таков. Когда у человека не получается строить нормальный бизнес, когда ему неудобно до коликов позвонить своему куратору, я всегда говорю, неудобно спать на потолке, одеяло может упасть, а нужно доставать, И неважно, день это, ночь, утро, конечно, все делается по договоренности. Но бизнес делается вдвоем, как дети, спонсор и партнер. Ибо как итог, он отправится в свободное плавание, искать свой подход. И такие у нас тоже были деятели которые посчитали, что модель сетевого бизнеса из уст в уста, она уже не работает, она не имеет никакого смысла. И как оказывается, в бизнес нужно привлекать серьезные фармацевтические компании, с которыми нужно заключать договора, потому что они принесут огромные деньги. Но вы знаете, на моей практике 11-летний, ни один предприниматель сетевой модели не добился в этом успеха. Мне вспоминается моя первая компания, когда мы занимались биокатализаторами горения топлива, которые дают экономию. Они вправду давали экономию, но многие посчитали, что нужно задействовать крупные логистические компании, автосервисы, ну и прочие компании, которые связаны напрямую с автомобилями. Ни один партнер за пять лет не построил большого бизнеса. Бизнес построили только из уст в уста. Когда каждый человек понемножку, по чуть-чуть потреблял для себя продукт. Вот таким образом строится идеальная модель сетевого бизнеса. Ее еще называют реликтовой моделью. Эту ситуацию можно прекрасно сравнить с американским инженером, чье имя Альфред Сфреда, который по своему замыслу посчитал, что квадратные колеса, квадратный тип колес приобретет популярность во всем мире. Давайте я вам зачитаю этот эпизод. Американский инженер Альфред Сфред представил в 1954 году свою концепцию колеса. Да, это было именно квадратное колесо. С его помощью разработчик хотел облегчить перемещение военной техники по пересеченной местности. При этом смелый концепт Сфреда так и не нашел отклика в оборонпроме. Военные отдали предпочтение универсальной форме колес, то есть кругу. Сегодня энтузиасты по всему миру пытаются создавать проекты на базе разработок с Фреда. Однако серьезно такие эксперименты никто не воспринимает, считая такие конструкции абсолютно бесполезными. Я думаю, комментарии здесь излишни. Поэтому каждому из вас нужно понимать и внедрить эту культуру каждому вашему партнеру. Формула 10 на 90 – 90% это ваш рекрутинг и только 10% это работа в команде, правильная работа в команде, потому что самое основное в этом бизнесе это дубликация и чем проще будет ваша дубликация, тем больше к вам будут подписываться людей, а значит вас может повторить абсолютно любой человек. В этом и есть философия и некий смысл этого бизнеса. Подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, были ли у вас такие люди, а может быть есть. И вы в этом видео нашли ответ, как с ними работать и как с ними общаться. Ну и до встречи, друзья, в следующих полезных видосах. Пока!